Синдром хронической усталости. Наверное, тяжело найти человека, который бы никогда не сталкивался с таким понятием. Действительно, после тяжелого рабочего дня зачастую приходишь изнеможденный, валишься на диван и уже не остается сил ни на что. Хотя жизнь многогранна, жизнь прекрасна, хотелось бы и книги читать, хотелось бы и путешествовать, и с детьми больше времени проводить. Но когда... Вот эта хроническая усталость своими щупальцами ваш телесный храм просто укладывает на диван, когда как будто бы приползает такая, знаете, как черная масса, надевает вам черные очки вместо розовых, и вы через эти черные очки смотрите на жизнь, действительно ничего не радует. Поэтому она и называется хроническая, поэтому она и называется усталость, и поэтому она так и страшна. Наш мир прекрасен, наш мир то зеленый, то желтый, цветной, оранжевый, то белый наш мир пахнет наш мир цветет но когда мы уставшие нам ничего это не нужно нас ничего абсолютно не радует и с хронической усталостью на самом деле очень легко бороться меня тоже часто хроническая усталость очень догоняла в жизни и очень многих моих учеников так как я являюсь тренером и тренирую большое количество людей и в некой степени реабилитологом часто приходят люди которые жалуются на хроническую усталость с тех пор, как я познакомилась с методикой исцеляющий импульс, я могу дать мощный ответ хронической усталости. Когда вы начинаете практиковать методику исцеляющий импульс и физические упражнения, которые выполняются с максимальной амплитудой, которые выполняются с максимальным напряжением, которые выполняются с соблюдением других уникальных правил. И это дыхание самосопротивлением, это суперкомпенсация. Настолько взъерошивается все, что у вас в организме накопилось, что хроническая усталость просто убегает за угол, сверкая пятками, и вы никогда уже не вспомните, что это такое. Вы не будете знать, куда девать ту энергию, которая появится у вас после тренировки. Казалось бы, из последних сил приходишь домой, выполняешь эту тренировку по импульсу, эти приседания, после которых крипатура. Думаешь, я выполню тренировку и упаду на диван. А выполняешь тренировку, поднимаешься и начинаешь планировать. Что? Идти гулять с детьми, звонить другу, идти в кино, работа, ой, творчество, песню надо написать, или проект какой-то закончить. Хотел спать, лечь сразу после тренировки. Все не в одном глазу. Очень быстро, невероятно быстро, все те, кто начинают практиковать методику исцеляющий импульс, забывают, что такое хроническая усталость. Плюс правильное питание, которому мы обучаем на наших курсах, плюс основы философии в комплексе, потому что исцеляющий импульс – это глубокая комплексная методика. Вся это, все это накопившееся таким образом синергически дает мощный эффект. И начав практиковать методику исцеляющий импульс, о том, что такое хроническая усталость, вы будете знать только понаслышке.